Ну, а перед началом нашего видео хотел бы я вам порекомендовать канал ГД э, clips Он снимает довольно-таки годные видосики, да и монтаж у него тоже довольно-таки хороший. Так что подписывайтесь на него, ссылка в описании. Кто не подпишется, э, того съест собака. Все. Если будет прям дико сложно, то я занёрфлю, сори, я буду трустой. Ну, давай. Вообще изи. Аж погорит у меня. Все ли ничего. Ну а что Нет. Туда он Сколько у меня? Смотри, 1850 23 минуты. Это норма? да. да, да, да, плотно. Да ладно. Нет, это... Тихо, бь! Прошл! А ч ты не сдох? Я чё? с первой попытки прошел. Ты не детал, что ли? Почему ты не сдох? титану о том то что ты не сдох все набился серьезно 1107 и вот блин вот хорошо что я записывать начал вот просто 87 и 289 так сложно слишком <с> плюс э, сколько там 289 да плюс 289 1376. триста семьдесят ГГ. как ты не знал? Ладно, все. Почему Сейчас. ты не знал? Перв, первый, первый, первый, инсайд демон, хотя он правда не тянет на инсайд но в ГД за рачим инсайд демон.